Здравствуйте, с вами Михаил Энн. Сегодня постараюсь ответить на несколько вопросов, накопившихся. Вот такой вопрос мне задали. Здравствуйте, сделайте пожалуйста каст, почему баба своему новому мужчине говорит о своих бывших. Бывает и с интимными подробностями нередко. О том, как девственность потеряла, например. Точка. Вот, ну Вопрос этот был мне задан через комменты в скайпе и он не полный, то есть его человек задал и стер, то есть я его увидел уже а, не там где он был задан, а просто по, по остатку а, в извещении на Mail.ru. Вот, поэтому половины вопроса не хватает, так что буду отвечать на то, что видел. А вообще вопрос хороший, спасибо за вопрос, и автора прошу продолжить, потому что как раз вот интересный вопрос, на который приятно отвечать. Значит, ребята, я что хочу сразу сказать по поводу вообще а, любых разговоров, а, кем бы они ни инициировались, хоть мужчиной, хоть женщиной, о каких-то своих бывших. А, и, я считаю вообще такие вещи глубоко безнравственными, то есть Изначально это сказал Денис Бурхаев, и я тут подписываюсь под каждым словом. То есть, когда взрослые, нравственно зрелые люди начинают друг другу выдавать какие-то интимные подробности о своих там бывших любовниках и любовницах, но ну, это значит, говорит о том, что проблемы, короче, грубо говоря, у них проблемы с головой, что это инфантилизм, нравственная незрелость, Вообще глубокое не отдавание себе отчета, так сказать, в том, что они несут, в общем глубоко наплевательское отношение к тому человеку, который будет это слушать. В общем, за подобными темами обычно кроется куча проблем. Вот, то есть правильный подход к этой теме. Во-первых, ну, понятно, что сейчас по нашей жизни на диком сексуальном рынке у любого, ну, у многих. Людей, особенно каком-то возрасту, там имеется длиннейший список бывших там любовниц, любовников или любовниц. Вот, поэтому правильный ответ: ну, типа да, ну были, ну, ну зачем? Я считаю, да, были, но я считаю, эти, вот эти обсуждения этих вопросов глубоко безнравственным. Это со стороны мужчины. Вот, то есть я уже очень давно, то есть, <бухаев> Бурхаев был не первый, от кого я это слышал. Я уже, ну, наверное, лет 10, как? лет 15, Категорически пресекаю подобные вопросы, говорю, что да, было, все, безнравственно, я над тем не разговариваю. Кстати, на баб производит это очень хорошее впечатление. Вот чувствую тот самый стержень, который их на инстинкт пробивает. То есть видит, что мужик так такой, знает, что говорит. Вот. ну по, по молодости тоже, конечно, общался на эти темы, дураком было, и ничем хорошим это, как правило, не заканчивалось. Вот, значит, еще раз повторяю, поскольку я надеюсь, что у меня мужская аудитория, то есть, говорите, да, было, все, темы не обсуждаю. И не, не стойте кременно, ни на какие провокации не ведитесь. Вот, теперь, значит, что делать, как вообще относиться к тому, если, если баба будет вам вот это вот все рассказывать, как вот в заданном вопросе, ситуация. <клесколько> Вот, ну, значит, тут предыстория такая, ребят, надо помнить, что бабы у нас вообще все, совершенно мягко говоря, тупые, недалекие и неадекватные. Ну знаете, есть такая поговорка, что баба дура, а не потому что дура, а потому что баба. Вот, ну, то есть, системно, стратегически, как там мыс мыслить они не могут, но большая часть, то есть, там бывают какие-то доли процентов меняемые, но они таких вопросов не задают. Вот, и на такие темы не разговаривают. Вот, поэтому... Относиться надо к бабе как к бабе, ну, то есть там совершенно другой, так сказать, мыслительный аппарат, нежели у мужчины. Вот. При этом не забывайте, что баб у нас практически совершенно не воспитывают. Вот, То есть если парни, ребят хотя бы в школе, там они, там, так сказать, коммунисты, друг друга избивают и, в общем, учат относительно в среднем, так сказать, что говорить, что за базар надо отвечать. Вот, то баб никто у нас не воспитывает, ни в школе, ни в семьях, ни на работах. Они в нашей стране имеют исключительно льготы и привилегии. Вот. То есть, так сказать, заложено их безответственности, в общем-то, это моральное уродство с точки зрения, оно еще, так сказать, раздувается, культивируется, умножается. Вот. Отсюда, значит, вот вырастают бабы, которые совершенно не имеют никаких ориентиров, Никто их не, не учит себя вести в обществе, никто их не учит вообще тому, что можно и что нельзя говорить, общаясь со знакомыми и с незнакомыми людьми. Вот, то есть краев у них вообще в мозгах, краев никаких нет. Вот, вот это среднестатистическая такая россиянская, так сказать, быдлосамка. Вот, поэтому относитесь к этому, ну там гавкает чего-то, то есть это самое, никогда не надо серьезно воспринимать то, что говорит баба. Вот, значит, теперь поближе к нашей теме, чтобы это, вот, эти случаи классифицировать, напоминаю, что есть такой синдром SDS, сука, дура, стерва, про который очень хорошо написал Вис Виталис, вот у него, смотрите точную значит, формулировку этого синдрома, вот я так коротко своими словами, то есть базис, основная там дура, вот, то есть это, это баба, соответственно, у которой абсолютно отсутствует обратная связь со внешним миром. То есть она совершает какие-то поступки, у нее в голову забиты какие-то шаблоны, какие-то догмы, какие-то установки, ну, обычно совершенно бредовые, ничего не имеющие с реальной действительностью общего, вот, по, согласно которым она строит свои отношения со внешним миром, в том числе с противоположным полом. Но, ну, соответственно, она получает очень жесткую обратную связь, то есть ничего у нее не получается. Вот. Но как бы, если бы человек был умный, то значит он бы корректировал свои, так сказать, установки, свое поведение и искал, где он делает ошибку. Дура, она, у нее презумпция абсолютной правоты, абсолютной безгрешности то есть она, в принципе, пожизненно никогда не понимает, что она дура, вот, и в своих неудачах она никогда не обвиняет саму себя, то есть обвиняет весь мир. Вот, кстати, не самый тяжелый случай, то есть, если знать, как подыгрывать, то с дурой можно, в принципе, как-то там коммуницировать там, и так далее, в общем, секс иметь, вот, если аккуратно, но, ну, конечно, противно, вот, ну, это как, ну, как с животным работать, вот там, не знаю, с хищником, то есть, если хорошо работать, то не съест, если ошибешься, значит, голову отгрызет, типа так, вот, значит, ну, на... то есть дура – это базис, на дуре нарастает надстройка «сука», вот, Сука – это баба, как правило, не очень красивая, которая немножко умеет манипулировать мужчинами. Вот. То есть, понимает, знает вот какую-то часть манипуляций вот, и имеет ярко выраженные или неярко выраженные садистические наклонности. То есть, ей приятно издеваться, приятно делать больно. Вот. Не всегда это делается корыстно. Вот просто, ну, садистка. То есть, такая дура, но чуть умнее дура, умеет как-то вот... Обратная связь есть, но такая вот дефектная, злобная. Вот. На надстройке сока нарастает надстройка стерва. Вот Это самый вообще хреновый тяжелый случай. Вот. Есть, как правило, у такой бабы есть хорошая внешка, или внешка хорошо отрихтованная, вот. потому что сильно страшная баба стервой. Ну, наверное, может быть, не знаю, не видел. Обычно стерва все-таки более-менее симпатичная. Вот, она очень хорошо владеет манипуляциями, вот, это такой детерминированный паразит, то есть вся ее жизнь посвящена а, паразитированию именно в материальном плане. То есть она просто так садисту в себе культивирует и тешит редко, то есть там все подчинено, значит, именно паразитированию материально, значит, жизнь за чужой счет, там, выдаиванию средств, там, ну, и прочего, прочего, автомобилей, квартир, там, вот, то есть чтобы со, самой ничего не делать, манипулировать. Вот, вот поэтому сейчас, чтобы конкретно разобрать все ситуации, когда вот эта баба начинает болтать о своих бывших, еще с интимными подробностями, вот надо вот от этих вещей отталкиваться. Значит, тут возможно, две категории вариантов. То есть баба не злонамерена. Вот. Или бывает, что даже любят. Это еще пока, пока это самое, значит, первая категория. Вторая, когда баба злонамерена. Вот в этой категории, когда баба не злонамерена, возможно, один вариант, логически такой объяснимый, это не, не, не, не, сим, так сказать, не симптом синдрома дура. Вот. Что если социум небольшой, баба рассказывает о своих каких-то там бывших и сексуальном опыте, потому что она этого человека, там, может быть, любит, мужчину, которому она это рассказывает, она как-то в нем заинтересована, и э, она считает, что лучше пусть он узнает от нее, чем от других. Вот. Ну, то есть, это вот, пожалуй, во, во всем списке вот возможных вариантов, почему баба это делает, это единственный такой нормальный, кошерный, такой человеческий вариант. Вот. Ну, так, дальше, значит, Поехали. <клышь> То есть, лучше сказать самой, чем от других узнает. Вот. Значит, ä, <смех> вариант второй из этой же степени, ä, тоже не злонамеренный. То есть, ä, тоже обычно характерен для каких-то узких кругов. То есть, либо на работе, либо город небольшой, либо там поселок. В общем, узкий социум. То есть, баба проверяет, пытается, рассказав и себе что-то, а заставить мужчину выйти на аналогичную ответную откровенность того же рода. Вот. И таким образом она строит планы на будущее, будет ли он болтать о ней, ну, там, если они рафтанцы гипотетически, то есть в принципе, если баба это делает, то баба не глупая, а если баба не глупая, она понимает, что все отношения сейчас временные. Вот. И резко расставание очень высок. Вот, то есть, Если она вызовет мужчину на, на откровенность, будет ли он потом болтать о ней после расставания с ней? Вот такая проверочка, мягкая проверочка. Вот теперь, значит, переходим к синдрому дура. Вот. вот, синдром дура, это значит тяжелым таким крупным планом конный портрет, потому что я с этим, я лично с этим делом много-много бесчисленное число раз сталкивался, когда бабы начинали мне вот как вот тут описано, значит, во всяческих подробностях рассказывать у, у, о своих там бывших. Вот. но ну, значит, бывает, бывает мягкий вариант, что баба, ну, просто реально дура. Вот. То есть, я повторяю, что их у нас ничему не учат. Вот. А, они, существа, они очень инфантильные, они вообще, в принципе, не понимают, как, как их слова могут повлиять на другого человека, как на них будут смотреть со стороны. Ну, ну то есть, эта баба, она вообще, в принципе, так сказать, социально неадаптированная вот. из-за полной безнаказанности с самого детства. Вот. то есть бывает, баба это считает эротичным. Вот. она просто таким образом пытается понравиться, повторяю, дура. Вот, мне вообще в голову запал запал намертво один случай. Это был ужас. Короче, баб была совершенно нормальная, там пришла трахаться, там и секс был, все хорошо, и я ей нравился, и он, у нее совершенно точно никак, никакой там злобы, каких-то там злобных планов, отношений у меня не было. Она мне начала рассказывать, то есть сказала, что у всех мужиков сперма разная на вкус. Ну, то есть у нее был большой сравнительный опыт, значит... Вот, ну, я это переколбасило так, что, честно говоря, как-то там эту встречу я довел, так сказать, до логического конца. Флот не опозорил, Он потом еще один раз, два раза встретился и понял, что все, я уже не могу этого человека видеть. Но там реально вообще с головой трендец. Хотя повторяю, тетка была неплохая и как бы там дура, да, но не сука, не стерва. Вот, бывает такое. Вот, еще, значит, у меня из моей практики был такой случай в 90-е годы, ну, вот просто два наиболее ярко запомнившихся. То есть я встретился с одной бабой, по-моему, она была рсп и просто прошелся минут 10, ну, там, ну, ну это просто край, крайний вообще случай идиотизма, то есть это, по-моему это уже граничит с каким-то там психическим заболеванием, то есть на мою каждую фразу она меня начинала сравнивать, то есть я там высморкался, ой, опять а я также сморкался, я там ей пытаюсь, там не знаю, чего-то рассказать, ой, а Вася мне тоже самое рассказывал. Потом я там споткнулся, там, ой, а там Ваня также споткался. В общем, я, по-моему, по через несколько минут я развернулся, просто убежал, это было невозможно. Вот, ну, то есть синдром дура, то есть такие дуры встречаются в, то есть в огромном количестве и носят вот этот вот массовый характер. И это еще не самый плохой случай. Вот, то есть такими бабами, в принципе, можно общаться, можно сексом заниматься, но если не противно, вот, а это уже... Каждый решает для себя в индивидуальном порядке, опять же, какой у него болевой порог. Вот. То есть, если вам не противно, что баба вам будет рассказывать, что у всех мужиков там сперма разная на вкус, и что там, не знаю, член там у вас толще, чем у Пети, но короче, чем у Васи. там. Вот, и как ее девственность лишали. Ну, если, может, это возбуждает, то ради бога. Вот. вот, теперь, значит... Э -э -э -э -э -э -э Чуть-чуть поговорим о том, что хуже. Синдром сука или стерва. Ну, то есть баба злонамерена, и все, вот, и все эти вещи делаются э, с э, какими-то дефектными и нечистоплотными целями. Э, вот. Ну, значит, вот для чего, сука, или стерва, вот это говорят? Ну, сука, понятно, значит. Э, ну, сука, в принципе, в данном случае от стерва не сильно отличается. Вот. То есть, значит, это все делается с целью нанести максимальную боль и посмотреть, как мужчина будет реагировать. Вот. Кроме того, в случае стервы это кидается проверка на, у... на уровень болевого порога. То есть, если мужчина вот этот вот весь этот вот понос стерпит, там ревность не проявит, вообще не психанет, все это проглотит, значит, можно идти дальше можно его гнобить дальше. То есть проверка, до, как, до, до какой степени этот, ну, уже я извиняюсь, лох, если он это терпит, будет терпеть. Вот, с тем, чтобы это использовать в дальнейшем, так, в дальнейшем, так сказать, с ним общении, ну, соответственно, в шухом остатке, опять же, остаются всякие материальные ништяки, как его использовать. Человеку, у которого такой низкий или там высокий болевой порог, что он хавает ложкой вот это вот дерьмо, когда ему баба рассказывает, как ее там девственности лишали и трахали там хором и так далее. Вот, значит, это самое, тут еще вот в случае сука или стерва, еще может быть одна снова цель вызвать на взаимную откровенность, там как бы так вот эту информацию подать, что типа это вот было, но больше никогда не будет, но ну, там пробывших. Обычно это делается во время секса, вот, обычно это делается в какой-то интимной обстановке, когда мужчина расслаблен. Вот жалко, что автор вопроса не написал, был, был секс или нет с женщиной, потому что тут это надо уже конкретно рассматривать по ситуациям. Вот, и, значит, мужчина выводится на ответ на откровенность. Если он, опять же говорю, инфантильный, незрелый, и у него плохо проработанная защита против манипуляций, вот, баба, то есть, тоже чего-то там про кого-то рассказывает, баба это запоминает, и при дальнейших манипуляциях это же против него и использует. То есть, как вот, как в полиции, как в милиции, что все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вот, это самое. И, значит, еще послед... самое, наверное, последнее, то есть, предпоследнее, значит проверяется, опять же, болевой порог, порог ревности стервой на предмет того, как, ну, то есть она планирует дальше изменять и смотрит, нужно ли прятаться, нужно ли шифроваться, какие принимать меры, меры предосторожности. То есть, если мужчина вот это вот все дерьмо о, о, о бывших хавает спокойно, значит, можно особо и не шифроваться. Вот, значит, вреда не будет. Но она тоже боится, потому что мужик психанет, там, не дай бог, голову оторвет и что-то там, не знаю, покалечит. Вот. То есть на предмет дальнейшей опасности этого лоха, опасен или безопасен. Вот, при изменах там, и так далее. Вот. И еще вот мне известный случай это будет последняя. Такая банальная месть. Но это опять же вот эти синдромы сука или стервая. То есть тут это все в принципе может быть в комплексе, может переплетаться. То есть баба там опрокинула какой-нибудь альфач. Вот, и она начинает просто всех уже дальше, как, как это говорят бабу, разбила ей сердце. Вот, и она начинает гнобить по жизни всех встречных мужчин. Вот, один из таких случаев я описал в своей книге. Вот, то есть я нарвался на бабу, ей было 25 лет, она была очень красивая, наверное, там, но ну, восьмерка точно, вот, у меня еще было мало опыта, то есть там только начинал я, ей было 25 лет, мне 26. Вот, и она пришла ко мне в гости и, значит, так рассказала, как она параллельно со мной трахается там с каким-то мужиком, вот это самое. А предыстория, то, что она мне до этого рассказывала, она семь лет встречалась с каким-то альфачом, который ее там чуть ли не пиздил, там пиздил ее кошек, в общем, ну, то есть она была в него сильно влюблена и бросить его никак не могла, ну то есть пробивал ее на инстинкт конкретно. Вот я так понимаю, там был полный отморозок, то есть причем еще, по-моему, не русский, вот именно вот какой-то там кавказец. Вот потом она, значит, 7 лет он ей пользовался, потом он ее он ее киданул, и потом она, значит, начала мстить вообще всем мужикам. То есть она не только, значит, рассказывала параллельно, как трахается, там у нее проскакивали другие выражения, что там четвероногие друзья, там и про стерв подружек неважно, то есть, ну, короче, это вот это уже, так сказать, не полностью психически адекватный человек, который начинает мстить всем мужчинам поголовно. Вот, кстати, я в том случае просто для меня это было в новинку. Вот, я все это услышал, я ее реально чуть не убил. Вот, то есть вот у меня единственное остановило, сразу пришла, я ее хотел зверски излупить прямо у себя в квартире, вот, то есть зверски, вот, и, но потом единственное меня остановило, я, как бы, все-таки человек разумный, боюсь наказания, вот, то есть я ее выгнал там, отдал там ей какие-то книжки, мы там типа дружили, и, в общем, сделал для себя выводы, и, в принципе, больше такие ситуации не повторялись, ну, то есть как бы бабы мне там пытались, Рассказывать вот эти вот суки и стервы. Ну, в общем, шли на слив. И никаких эмоций с моей точки, с моей стороны уже не включалось. Вот так. Ну все. Надеюсь, на вопрос я ответил. Спасибо за внимание.